Привет! Сегодня будет обзор про Яндекс-Маркет. Почти все знают про Яндекс-Маркет, но далеко не все сидят там регулярно. Заходят, чтобы посмотреть цены и отзывы. И забывают до следующей нужды. Я познакомился с этим сервисом примерно в 2006 году. Тогда Маркет казался чем-то удивительным и необычным. В одном месте можно узнать и сравнить цены на любую технику, и тут же прочитать отзывы и обзоры про нее. Вот это да! В те времена я еще нигде не писал, поэтому с удовольствием сам развлекался с отзывами, подробно рассказывал про все, что было дома. С тех пор прошло уже 12 лет, сменились и мои приоритеты, и требования к привычному Яндекс. Маркету стали совсем другими. Но давайте посмотрим, чем хорош этот сервис сейчас, какие плюсы и минусы есть у него в середине 2020 года. Каталог цен. Большой, актуальный и со статистикой. Яндекс. Маркет существенно облегчает поиск товаров и сравнение цен на них. Именно благодаря ему многие начали переходить на заказы в интернет-магазинах, вместо того чтобы покупать на 10-20% дороже в крупной рознице. Для маленьких магазинов это тоже плюс они могут завоевать свою аудиторию низкими ценами и не потеряться на фоне больших сетей. Отзывы на технику и ссылки на обзоры Невозможно быть экспертом сразу во всех областях, поэтому если вы не особо разбираетесь в тех же стиральных машинках, то имеет смысл почитать отзывы и понять с какими минусами и плюсами вы столкнетесь. Меня отзывы иногда отговаривали от покупки той или иной модели. Отдельно радует, что помимо обычных отзывов, Маркет собирает ссылки на текстовые или видеообзоры, так что если не доверяете обычным людям, всегда можно почитать мнение профессионалов. Подробная фильтрация по параметрам. Даже я, человек глубоко погруженный в тематику, иногда пользуюсь фильтрами на Яндекс. Маркете в разделе смартфонов. Потому что выбор сейчас настолько широкий, что нет-нет, да и забудешь упомянуть какую-нибудь хорошую модель в конкурентах. Впрочем, это удобный инструмент и для простого покупателя, с помощью пары кликов можно сразу сузить выбор до нескольких подходящих моделей, а затем уже ориентироваться на отзывы. Удобное сравнение по параметрам. Очень удобный инструмент, когда вы отложили для себя несколько смартфонов и хотите сравнить их характеристики между собой. Наглядно и подробно. Самая большая база отзывов на магазины. К сожалению, магазины часто оказываются не клиентоориентированными, когда речь идет о возврате или замене товара. Сотрудники будут прикрываться несуществующими запретами и регламентами, а вы по факту просто останетесь со сломанным или ненужным гаджетом. Но за отзывами на маркете следят почти все крупные и мелкие игроки ритейла. И если вы оставите жалобу там, то специальный сотрудник, мониторящий отзывы, обязательно ответит и поможет вам. Огромное количество спорных и сложных ситуаций решалось после отзыва на маркете. Если у вас проблемы с магазином, обязательно воспользуйтесь этим инструментом. А если все хорошо, не поленитесь рассказать об этом тоже, особенно если речь идет о небольшом магазине. На самом деле я сходу вспомнил именно про решение проблем, Хотя по факту более массовый плюс отзывов и рейтинга в том, что вы можете узнать о плюсах и минусах магазина еще до заказа в нем товара. Я правда сразу иду смотреть за что ставят единицы и двойки, как правило именно эти отзывы и реакция магазина на них являются самыми показательными. Собственный блок обзоров на маркете. Мне нравится, что помимо каталога товаров Яндекс, маркет старается разъяснить покупателю преимущества того или иного товара. На страницах их журнала есть различные статьи, одни описывают работу той или иной технологии, другие посвящены обзору конкретной модели, третьи — подборке товаров по определенной тематике. При этом, если говорить про эту тематику я часто вижу в авторах известных коллег из других изданий. То есть в Яндексе приглашают для журнала экспертов, они пытаются объять необъятное самостоятельно. Большой вклад во все это вносят и простые пользователи, их статьи также есть на маркете. Проплаченные отзывы на товары – тысячи их. Популярность маркета также является и его минусом. Иногда компании просто заказывают проплаченные отзывы на ту или иную модель, и среди всего этого становится сложно выделить действительно правдивую информацию. Впрочем, в Я-маркете про это тоже знают, и относительно недавно появились верифицированные пользователи. Их отзывы, как правило, самые честные и подробные. Галочку верификации дают за большое количество подтвержденных отзывов. Получить ее не так просто, поэтому таким отзывам можно доверять. Дублирование товаров в поиске. Я вбиваю в поиск iPhone 6, и Market выдает мне сразу три смартфона с разными модификациями по памяти. Зачем это нужно? Дайте мне возможность выбрать объем памяти на странице с товаром не нужно захламлять поиск одинаковыми моделями. Интересно, что в ноутбуках эта система уже частично реализована. При этом там можно выбрать не только память, но и процессор и видеокарту. Плохая навигация в некоторых категориях товаров. Если с популярными категориями, вроде смартфонов и планшетов, все более-менее удобно, то как только мы переходим к каким-нибудь системным блокам, то все становится гораздо хуже. Начать с того, что не у каждого системника есть своя отдельная карточка, поэтому маркет выдает просто 5-6 одинаковых позиций в ряд, при этом каждую из них можно купить только в одном магазине. Плюс на эти позиции нет раздела с отзывами и ссылками на обзоры. Странная подборка обзоров и принцип отбора. Честно говоря, я не понимаю, как работают алгоритмы Яндекса по сбору ссылок на обзоры, например, у пяти товаров есть ссылки на обзоры, к примеру, с iPhones, а еще в пяти других ссылок нет, хотя обзоры на сайте есть. Плюс к разными объемам памяти идут ссылки на разные обзоры. Отдельно выделю ссылки на англоязычные текстовые и видеообзоры. Зачем они нужны на русскоязычном сервисе? При этом часто бывает, что на английский сайт ссылка есть, а на несколько русскоязычных нет. Пока непонятная попытка стать универсальным магазином. Сейчас это уже не так заметно, а примерно полгода назад Яндекс. Маркет решил более активно продвигать собственные сервисы по продаже товаров. Суть сводилась к тому, что вы как бы покупаете товар в обычном магазине, но за его доставку и постобслуживание возврат, например, отвечает я, Маркет. Идея здравая, вот только кнопки с переходом в магазины заменили на ссылки «Купить на маркете», это очень раздражало. Нет, перейти на сайт магазина можно было, просто нужно было кликать не менее очевидную кнопку. Сейчас вот еще раз проверил это, и вижу, что в маркете вернулись к предыдущей схеме, и слава богу. Кстати, я как-то заказывал товар через я, маркет, правда другому человеку. Все было сделано в лучшем виде. Вот только еще три месяца Яндекс просил меня оценить доставку и другие параметры, и это окно никак нельзя было убрать. Так или иначе, Яндекс. Маркет – полезный и многофункциональный инструмент для покупателя. Он поможет и найти нужный товар дешевле, и прочесть отзывы о нем, и сравнить его с конкурентами, и даже позрешит все споры с магазином. Уверен, за все это его люблю не только я.